Welcome to the Балди's Basics Character Calamity! Всем привет, с вами Соник, и смотрите... Балди говорит, что у него какой-то чарты Calamity, даже два. Ну что, есть первая часть, хм. не знаю. Сейчас мы повышаем. Смотрите, и тут... Ого! Сколько режимов! Ого! Надо, тут, надо это все посмотреть, кроме вот этого, ребят. Это все-все знают. Так здесь еще только есть, ребят. Офигеть. Мейнмод выиграл. Ну что, давайте мейнмод. Обычный, то есть, жемчуг. Если он говорит, то готовься или Я тоже блокноты. Окей это Используя айсмелтов, ты сможешь, может, впостились ребят это страшно. кажется, тут, тут кучу персонажей, походу. чай тут Кучу, кучу персонажей. А, что? А, капкан! капкан, капкан, капкан, уберите. Welcome to the Care. Уже уже интересно получается, ребят. Oh, hi. Welcome to my school hey, nice. ready or not, here. here I come. Can we find my love? Что с тобой first price? должны I lost you. Какой-то что? Что? Шесть умножить на 4? Ты издеваешься. Так, 12. 24. Окей, жмем. Так, 6 минус 4 плюс. Вот эти. Два. Пять. Пять. Пять да, 2, 5, 5 и 5 плюс 7 12 плюс 4, 16 16 Это вот он А, это ты, ты? задаешь чувак, пока что директор что-то говорят, о, звуки. Hey over here. Ого, тут как есть, серьезно, ребят. Welcome to the Basics, Давайте еще поиграем. Потому что есть там персонажи тут на игре. О, о, о, о, о, о, такие, ребят, что-то собирать. Can you find my, my love? Can you find <coughs> <my love? coughs> нет, нет, это тяжело. Welcome to the Basics character. Это будет тяжело, я так скажу. у посмотреть его в виде. Oh, Hi. Oh, hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Hi. Over Hi. Hi. Welcome to the там? такой Undertale'а, из лукар, короче, был весь экран потемнел. Я испугался, если Not, here I come. Давай. Вот Опа! Похоже на солнышко, вы вот, знаете, такую а, вот... Ромаево там. воду а, вот. а! Что? Эндермен? Серьезно? Эндермен? Ну, Вау, давайте... Теперь я могу подниматься на чок-борды с ним. Здесь директора, ну, не заметил. Да я боюсь, что директор нам ну, может... Честно. Не... Заметить. Заметит, заметить. Так, кто-то директора проверяет. У меня есть... Хорошо, у меня есть батончик. как то там GPS у меня есть. Тут... ничего. Let's play! Ready? Go! 1, 2, 3, 4, Go! Let's play! Let's play again! Come back Let's break. One, two, three, four. Whoa, let's break. Let's play. Let's play. Let's Let's play. Oh, one, two, three. Welcome to the Baldi's Basics Character Calamity! Oh, I... oh, открывать прикольно а а что за фигня алло алло алло алло алло ребят поход он залагал Сейчас, ребята продолжим не бойтесь Welcome to the Baldi's Basics Character You're not, here I come. I wonder who will want me to make an I item for them. Because, you know, they're really good. <laughs> Если близко-близко обалденный. О, кстати. А, там, а где моя бессона? Я же не использовал. как это нормально еще вещи крадет блин. Асмелтер а я лучше использую в этом интермени, блин. Посмотрим, такой Асмелтер. Какие-то теневые факты. Они могут сделать себе жизнь еще бы темнее это, это имеет много много силы и, или тебя или ты чувствуешь но тебе тебе, тебе нравится это, это, это, тебе не нравится плохой свет на этом и поэтому останови ничего я не понимаю ребят да, наверное если я неправильно перевел то поправьте меня. 6 на 6 плюс 9 6 на 6 плюс 6. 6 так 45 вот те 1 минус 9 умножить на 1 минус, минус 8 минус 8 я думаю да здесь минус 10 это минус 1 И сюда е это кушает? Что? Дед кушает? Серьезно? Чем ты на тебя О, а -а -а -а. Hey, Вот у кого here, сода. Хм. Вот, вот, мы, вот он у меня... и под кто мне понял. Стоду отжал. Чувак. О, oh, столовка. Эй, ладно. Ой, то ладно. Батончик то Вот все батончики есть у меня. Все, все Ничего такого не особо нет. Студенты, ну паникуйте. Силза вам может помочь своими подарками. Она очень она очень любит тебе Может, Может, Gotta uh, sweep sweep sweep! Gotta uh, sweep! Sweep sweep Gotta sweep sweep sweep! Uh, sweep, sweep, sweep. Welcome to the Baldi Space! <laughs> Oh hi! Welcome to our oh, <laughs> <laughs> show. Come the final stage. Final stage. We're Нет, Балти, ты умрешь. Я подбежал сразу. Подальше. Нет. Знаете, что? Яблоко, вот яблоко Балти мне. Когда у меня ты пыхнул? Когда у меня ты пыхнул? Не понял. 10 минус 6, минус 6, 4, минус 2, 10 минус 5, минус 5, минус 7, минус 2, 2 умножить на 8, 16, 10, 6. Все, я тебе ответил на твои, твои глупые примеры. I депорт, депост маш, машина? Она? Нет, не она а, свим, свим, свим. О, яблоко. Яблоко балдит. Яблоко. Яблоко. Яблоко. Яблоко. Опа. Опа, ну а. Да. Вот это точно будет полезная вещь, мне так кажется. И камеру возьмем. Так, возьмем яблоко, я дам ему это яблоко если дать яблоко то он сетоном и его есть Welcome to the Baldi Spaces Character Calamity!